История любой известной компании когда-то начиналась как стартап, причем довольно рискованный, утверждает авторитетный бизнес-аналитик, профессор Стэнфордского университета Илья Стривулаев. Всемирно известный эксперт в области финансов, посетив Казанский федеральный университет, рассказал состоявшимся предпринимателям и выпускникам высшей школы бизнеса КФУ о том, чем сегодня живет Кремниевая долина и какой опыт предприниматели Татарстана могут позаимствовать у успешных зарубежных коллег. Если посмотрим на логотипы всемирно известных компаний, которые вы, у вас на экранах, то у них есть одно общее. Это все очень удачные компании, которые созданы за последние 30-40 лет. За всеми этими компаниями стоит Венчурный капитал. Диалог состоялся на равных. Выпускники и состоявшиеся предприниматели Высшей школы бизнеса КФУ смогли задать эксперту вопросы из собственной практики. Однако, для лучшей наглядности, Илья Стрибулаев предложил аудитории обратиться к истории венчурных финансов. Если бы не было венчурного капитала, то, скорее всего, всех этих компаний, которые вы видите, Facebook, Google, Uber, но также и более старинных компаний, как бы сейчас, FedEx или Oracle или Microsoft, наверное, скорее всего, не было бы. И поэтому я хотел бы сегодня рассказать также про то, как устроен вечерный капитал в Соединенных Штатах Америки. Эксперт подчеркнул, что Стэнфордский университет положил начало стремительному экономическому росту в своем регионе. Более того, данный вуз стал поставщиком специалистов и разработок, создав вокруг себя полноценный экономический кластер. На сегодняшний день шаг к этому делает и Казанский федеральный университет. Исследования ученых КФУ уже готовы к инновациям, доступными для инвестиций. Став привлекательным партнером для крупных коммерческих компаний сегодня, университет продолжит эту работу, содействуя созданию новых бизнесов и тех самых стартапов, которые имеют все шансы на успех. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.